Главным сегодня, если мы говорим о приемной кампании, то остается вопрос, насколько мы дорожим контингентом имеющимся сегодня стены нашего университета, как преподавательского состава, так, конечно же, и наших студентов. Поскольку если мы сегодня не будем ничего делать для того, чтобы улучшить положение студентов, которые проживают в наших общежитиях, и является гражданами других государств, то ждать большого притока, конечно же, мы не можем. Поэтому вот основной вопрос сегодня стоит, как обеспечить прежде всего продуктами питания студентов, которые проживают в наших общежитиях. Это и деревни универсиады, это и студенческие города, это и наши студенты, которые живут в Елабуге и Набежном Челнове. Вчера у меня состоялся разговор с главами администрации Набережных Челнов и Елабуги, и я думаю, сегодня наши директора института в Набережных Челнов найдут взаимоприемлемое какое-то решение, хотя я знаю, что Елабуга уже начала раздавать продукты питания. На этой неделе мы должны, безусловно, чтобы набор продуктов, был доставлен до каждого студента, который проживает на территории деревни университета и нашим нашем студенческом городе. Особенно для студентов иностранцев, поскольку для студентов граждан Российской Федерации у нас есть разные механизмы поддержки через социальные стипендии и так далее. Поэтому всех нуждающихся наших студентов, граждан Российской Федерации, я прошу взять отдельный учет и сегодня, к концу дня, чтобы списки, крайне срок завтра, списки должны быть обновлены и через стипендиальный фонд они должны получить поддержку. В то же время по организации питания, поскольку сегодня они потеряли возможность где-то подрабатывать, а эти студенты вот, везде работали, у нас ставят две задачи. Первая. В течение этой недели сделать продуктовые наборы и раздать всем студентам. Второе. Найти возможность и сделать отдельную программу по обеспечению студентов работы, поскольку сам университет может быть достаточно большим работодателем. По уровню оплаты труда мы должны предусмотреть текущую оплату. Да, когда этот человек трудоустроится, провести с ним самим определенную учебу на, на предмет его соответствия и умения это делать. И второй момент, мы должны э, по итогам потом провести примеры. То есть нам нужно, чтобы сегодня дети получали деньги. И у них сегодня есть проблемы, и кушать они хотят сегодня. Мы... Значит, вот набор продуктов, которые здесь есть, другие наборы, приготовим и раздадим в полном объеме всем студентам, которые проживают и на городе, то есть не иностранные студенты, прежде всего, которые проживают в университете, в общежитии. Это и деревни, университет, и городок на обережных и Еланом. Не только особо нуждающиеся. особо нуждающиеся всего 100 человек. Это отдельная категория. Студенты. Потому что для большого университета 100 продуктовых наборов, я считаю, что это будет неправильно. Мы сегодня обратились к нашим выпускникам, коллегам. Значит, студенты получат имующие средства, и э, средства личной гигиены, и чтобы убирались в комнатах, и продукты питания. Мы, те, кто жили в общежитии, все прекрасно знаем, что если была картошка, масло и хлеб, лук, да, то все было нормально. Вот сегодня один из руководителей позвонил и сказал, что мы можем 30 тонн картошки привезти. Поэтому нужно будет все это расфасовывать то есть, и каким-то образом организовать распределение по общежитию, чтобы и хранили они в комнате мешку картошки, если по мешку риса хранить, будет тоже не очень хорошо. То есть разделили таким образом и на наших складах все это организовали хранение, а еженедельно, раз в неделю может быть раздавали студентам, чтобы это был ну, продуктовый набор на неделю.